Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о плансетии. Я вам расскажу, поделюсь своим секретом. Ну и может быть не для всех секретом это является. В общем, как сохранить это красивое растение после покупки. Сейчас как раз время, когда пуансетия продается в магазинах. К празднику, Новому году и Рождеству. И эта красавица, конечно же, еще имеет название Рождественская звезда. из-за того, что она начинает раскрывать свои красивые цветные прицветники именно в рождественские праздники. В природе эту красавицу можно встретить в Центральной Америке и Мексике. В природе она достигает 4 метров, то есть это огромные кустарники, и это растение остается вечно зеленым. То есть оно не скидывает листья вообще. Ну, а, конечно же, когда мы приобретаем в магазине план-сетью, и, как правило, она после цветения, она погибает. А вот чтобы вырастить вот такой кустик, я вам дам несколько советов, но чуть попозже. У меня вообще три плансетия. Одна просто сейчас в доме, это черенки я вырастила сама из моей красной плансетии, и это у меня белая плансетия. Но они же бывают и розовые, и вообще выведенные сорта очень прям много. Она очень красива, когда покрывается именно вот этими цветными прицветниками. Ну, кто следит за моим видео, вы, конечно же, знаете, что я свою красотку стригу, не щадя ее, но я ее стригу весной, после того, как она отцветет. Если кому-то интересно, как я ее обрезала, можете зайти на мой канал и посмотреть. И, конечно же, когда вы ее обрезаете... Ее можно, знаете, несколько дней не поливать, чтобы она такая просохла, и тогда меньше будет выделяться этого белого сока, так как сок ядовитый у этих растений, у всех тропических, и нужно работать в перчатках. И еще я, конечно, скажу, пуансетия относится к семейству молочай, красивейший молочай, еще ее и так величают. Ну и как же сохранить эту красотку после покупки? Ну, во-первых, вы купили пуансетию и принесли ее домой. Ей нужно создать такое максимально светлое место, поставить ее. И подальше от отопительных приборов. Она не терпит, так как это тропическая красавица, ей нужно повышенную влажность воздуха. И поливать ее по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Так как это молочай, она любит полив даже просушку грунта. То есть ее можно грунт просушить и потом обильно полить. И она опять какое-то время будет, пока это подсыхать. И, конечно же, это все зависит, в какой таре она находится. И если тара маленькая, соответственно, это все будет просыхать быстро. Можно даже и в поддон ее отпаять. Потому что она же у вас вначале будет в контейнере, да, в магазинном, они обычно продаются. И пересаживать сразу вот прям не нужно. Прям дать какое-то время, чтобы она у вас именно прижилась. Если вы ее сразу пересадите, то она может и закапризничать. В общем, вывод такой. Первое, это с поливом. Ее не нужно переувлажнять, потому что у нее корни очень нежные и они быстро загниют, и из-за этого полностью погибают. Это первое. Второе. Когда она у вас какое-то время уже пожила, вы ее пересадили, допустим, да, и она стала, например, скидывать листья, тогда нужно полив совсем сократить, то есть горшок должен стоять какое-то время сухой, то есть ее потихоньку поливать. поливать ни в коем случае холодной водой нельзя, а, такой теплой водой. Ну, я поливаю все растения из-под крана, потому что растений много, я им воду не отстаиваю. И, в принципе, все хорошо. Удобрения плансетии давать только весенний-летний период. А, начиная, я удобрения начинаю ей давать, когда у нее он пойдет активный рост. То есть, тогда я начинаю подкармливать удобрением для цветущих растений. И, конечно же, ей нужно делать обрезку. Вот она, когда, допустим, ну вот у меня она не скидывает листья. Она не скидывает листья, просто я каждую весну ей делаю обрезку, потому что она, вот видите, какая вырастает. И обрезку нужно делать, вот когда она листья начинает скидывать, вот прям не бойтесь, 15 сантиметров от земляного кома все ветки нужно обрезать. Даже если не останется ни одного листика, ее нужно обрезать. В этот период она отдыхает, с весной у нее начинается активный рост, она начинает наращивать побеги, то есть весну-лето. То есть летом она хорошо разрастается, вот такая зеленая масса у нее становится пушистая, и что еще? Третье, как ее, допустим, заставить цвести, да, чтобы она не только зеленая была, а чтобы она радовала нас зимой своим красивым цветением. И это примерно с начала октября, ну или в конце сентября, вот я так делаю, я ее принесла сюда, вот поддельное здание, бассейн, тут у меня нет дополнительного освещения, и сейчас у нас... День колодки становится, то есть это как раз идет сокращение светового дня, это считается главным для закладки бутонов у пронсети. то есть сокращение светового дня. Если, допустим, у вас некуда вынести ее, допустим, то вы можете сделать какой-то такой, знаете… Чтобы свет не проникал, какой-то пакет такой, допустим, в 5 часов вечера накрыли, да, утром встали, открыли. Или уносить ее куда-то в другую комнату, где вы не включаете свет. Если вот такого размера, то и меньше, да. Ее можно просто длинной коробкой вот так просто накрыть и все. И она обязательно зацветет. Пуансетия любит рассеянный свет. То есть прямые солнечные лучи ей не нужны. Она сразу начинает повянуть, а мы все подумаем, что у нее не хватает воды. И вот в это время можно загубить растение. Просто мы будем поливать, а пом еще не просох. А она повяла, да, и кажется, что как будто ей пить хочется. И вот здесь вот тоже ошибка. Что лучше ее ставить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали, а такой э, рассеянный свет. Но она предпочитает светлое место в доме. Особенно, когда э, она после того, как закладка бутонов у нее происходит, ее нужно в ноябре, в конце ноября, декабрь, да, вот, допустим, ее нужно, наоборот, хорошо подсвечивать, на нее должно быть максимально а, попадать свет, чтобы она именно выпустила вот эти цветные листья, предцветники. Еще раз повторю, в темное место мы ставим для того, чтобы была закладка бутонов. А затем, через полтора месяца, мы ее наоборот в самое светлое место ставим, чтобы вот эти листья цветные она возгустила. Ну и, конечно, если у вас получится сохранить и вырастить такую большую плансетью, естественно, ее нужно, если вы хотите, чтобы она вот такая была огромная, ее нужно, конечно, со временем постепенно пересаживать все больше, больше, больше горшочек. Вот эту плонсеть я покупала. Вот, поверьте, вот самый маленький стаканчик продавался, такая маленькая была такая совсем. И вот я ее вырастила. Моей план уже, конечно, ну, скорее всего, более пяти лет. Это точно. И она у меня, в принципе. Нормально, не погибает ничего. То есть, даже если я обрезку хорошую делаю, я могу ее не оставлять вообще листья. И она все равно распушится за лето, вот такая вот вырастает. А если я ее стечь не буду весной, представляете, какая она еще огромная вырастет. И грунт я использую. Вообще обычный универсальный грунт. Ну, немного туда перлиты, немного делаю, чтобы такой рыхлый был, немного, чтобы воздухопроницальный, такой, знаете, более легкий. И все. И размножается плансетия, в принципе, легко. Ее можно черенки просто срезать, но какое-то время, чтобы они полежали у вас, да, вот подсохли, потому что пока сок вот этот вот не беряй, и если воду поставить, то может сгнить черенок. Просто на сутки его оставить, пусть он немножко затянется, и поставить воду эти черенки, и прекрасно дают корешочки. Или также можно в тепличке выращивать стаканчики. То есть вот вообще хорошо вам размножается. Желаю всем, чтобы вам надарили таких красавиц, и чтобы вы сумели их сохранить и вырастить. Увидимся в следующем видео.